Мы мужчина, крепкий, мастер спорта по фехтованию, человек опытный. Владимир Владимирович вас, отправляя на эту работу, очень по-доброму описал и предложил, наверное, сейчас самую тяжелую работу, которая есть в стране. Ну, по крайней мере, эмоционально. Вас встретили, скажем так, эмоционально, но вы показали, что не идете ни на какой диктат ни от кого-либо. И губернатор должен общаться с народом, а не реагирует на истеричные выкрики около 300 собравшихся, там, где не будет никакого конструктива. Впечатления отличные, скажу откровенно. Очень приветливые люди. То есть я действительно не позволю себе диктовать никому условия самому и не позволю никому диктовать условия мне. Ни бизнесу, ни местным... Мужчинам в красивых костюмах, которые когда-то были в спортивных костюмах. не скандирующие толпе под окнами. Этого я не позволю никогда. По той простой причине, что я, а, себя уважаю, б, назначен указом президента всенародно избранного, и, ц, это просто некультурно. И неуважение к остальным гражданам. А их на всякий случай у нас здесь, в Хабаровском крае, с учетом мигрантов туристов, всех, кто приехал в гости. Полтора миллиона сейчас на территории. Поэтому вот и ответ.